Могу сказать вещи, в которые я искренне не верю. Я не верю в сценарий русского Майдана. Единственное исключение, которое возможно, не приведи Господи нам всем, чтобы это случилось, это вариант 16 года. Это тогда, когда происходит полная дезорганизация управленческих связей за счет большой войны. Потому что для того, чтобы условно сегодня победил Алексей Навальный, необходимым кондицией должно быть миллион дезертиров с автоматами, бродящих по стране. Ну, падение Следующий. Романовых, то есть реально страна была дезорганизована, этой огромной война. Страна была дезорганизована, страна терпела одно поражение за другим. Стран... Война, это перевод всегда, ну, в русских условиях, война это перевод коррупции на качественно иную орбиту. То есть все, что мы знаем сегодня о крахе империи Романовых и о войне, это тот самый уровень коррупции, за который мы сегодня ругаем Путина и всех остальных. Ничего нового нету. То есть, знаете, ничего нового нет. Может, я, я тут как адвокат дьявола да. в данном случае адвокат Романовых скажу, что все-таки, скажем так, качественно управленческий состав был повыше, чем то, что у Путина сейчас, да, такая мальгама. Воров, чекистов, просто бандитов. Ну, тогда как прокурор дьявола я должен сказать, что а, мне всегда очень трудно будет сделать выбор между Распутиным, как управляющим центром, и, например, Игорем Ивановичем В отличие от Игоря в некотором смысле, да. Понимаете, я думаю, что вообще на самом деле история ведь всегда самый большой шутник, понимаете, от России Распутина к России Путина, давайте поспорим, где уровень был выше или ниже. То есть все, что я более-менее знаю об управлении русской армией к 16 году, свидетельствует о том, что мы еще не достигли этих высот. Мы не достигли этих высот. Потому что тогда просто реально, ну, практически... Оружие продавалось нет, То есть, сам факт, скупки, так, сам факт скупки немецким генеральным штабом партии большевиков оптом тоже о многом говорит. Поэтому, с моей точки зрения, если для меня вот сценарий как бы не революции сверху, вот есть сценарий, сегодня сценарий два. Это революция сверху, революция снизу. Первая разведка. Революция снизу для меня возможна только если режим не удержится в рамках разумного и упадет в авантюру большой субрегиональной войны. То есть, если вот эта цепочка движения от Крыма к Донецку, от Донецка к Сирии, от Сирии к Пригожинским войнам там прокси нам в конечном счете ума хватит зацепиться Западом всерьез. Думаю, что этого не произойдет. Что на самом деле движение, которое мы наблюдаем. Это попытка униженсти самосохранения лучше, чем укрыть, а, а, Это попытка выйти на разрядку 2.0. Они, они понимают, в чем их риски, не хуже на всех. А, но если как бы, произойдет сбой, и если будет э, серьезный военный конфликт, да, тогда э, возможно, э, другие сценарии. Если речь идет о революции сверху, то э, она, естественно, возможна ли, либо как госпереворот, либо как э, отколовшееся какое-то уже более инициализованное реформистское крыло. Я больше верю в госпереворот.